Всем привет! Выбираем квартиру в жилом комплексе Министерские озера. Фруктовый квартал, который на предсдаче, и у вас еще есть возможность купить себе здесь хорошую квартиру по сладкой цене. Вот эта дорога, кстати, она уже есть, и идет она на обход Сочи. И это очень хорошая новость, вот так выглядит жилой комплекс, город детства нет никаких проблем с парковкой смотрите, какая громадная модная современная спортивная и детская площадка скажите, где вы еще в Сочи видели такой уровень комфорта для жителей. Помимо Министерского озера, которое находится здесь в непосредственной близости, имеется еще благоустроенная набережная речки Бзугу. Со своим освещением будут стоять лавочки, а речка сама она наполняется только сильным ливнем. Не знаю, как вам, но мне всегда симпатизировал живой комплекс Министерские озера. Такая входная группа, и поднимаемся на второй этаж. Одна из самых популярных планировок, она 56 метров, по проекту «Однушка», но спокойно переделывается в евротрешку Сейчас покажу как. Смотрите, То есть это зона прихожей, совмещенный санузел. Вот эта стена убирается примерно вот до этих пор. В этом месте сделается кухонная зона. Эта стена убирается, дверь переносится вот в это место. Таким образом, раз спальня. Вот это все пространство, совмещенное вот тут вот с кухней-гостиной. Здесь ставится перегородка. И еще одна спальня. Понимаете, да? Уже получилось две спальни, плюс кухня-гостиную. Так еще. Можно застеклить вот этот балкон, а это еще одна комната. Двухкомнатная квартира, 73 метра, то есть тут она двушка, по-настоящему ничего переделать не нужно. Прихожая, отдельный санузел, кстати, можно совместить. Хорошее место прям под шкаф. Первая спальня, а нет, это кухня, это кухня. Кухня. Стенки можно переносить при желании. просторная гостиная. Уже, кстати, опрессовывали. Батареи. Все нормально. еще одна спальня. С выходом на балкон. В тихую сторону. Балкончик я тоже такой прям внушительный. И трешку сейчас покажу. Это трешка. 88 метров. Хорошая планировка. С чего начнем? Давайте начнем с детской. В этом месте я бы сделал детскую. Детскую комнату с выходом в тихую сторону. С выходом на балкон. Окна в тихую сторону, я имею в виду. По мне это спальня родителей родители могли выйти посмотреть что же там делает ребенок или наоборот чтобы ребенок мог посмотреть что делают родители раздельный санузел примерно таких же размеров сюда помещается хороший шкаф это зал который кто-то видите планировал поделить и выкроить еще одну комнату на самом деле здесь перепланировку можно сделать вообще обалденную все зависит от того сколько комнат вам нужно стены не несущие поэтому можно их Видеть. Ну вот, как-то так, повторюсь, всего 4 квартиры на этаже. Две. однушки, двушка и трешка. С такой моей головной действия. А у нас дорога. Рядом с ним прям стопусная остановка. Мы сейчас едем в сторону Быкхи, до моря, отсюда 5 километров. Школа и детский сад начинают строить локальной участки.